С замок.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 Да. мы там. Все за что. Все надежда на Продолжение следует. Это давайте веселее, веселее Fine. Лампремиенты выросли с 50 в Це этой стороны карета на носе они три косточки, потому что те, кто респонденты для церкви и в изображали на три Три косточки может быть а третья косточка може быть их батько и довольно не значимый предмет. С бачим, сброслая, а того, При погоде, мы можем плавать в бассейне, в бассейне, а в дождливый день мы можем плавать в мы можем плавать в бассейне, в бассейне. Также мы можем плавать в бассейне, в Также мы можем плавать Также у нас есть стенд, по присвященный виталевыми окладами, які ви можете побачити на своем стенде, то есть мальюваны были и кресты И та попроба, которая считается депутатством. То когда для того, чтобы вы крестировали или дешевые, или или закономили на материале, на окликоне накладывали другие изображения, которые часто выкладывали старые изображения. То есть наш изображение открыл старые изображения 17-го столетия и бачимо кусочек в в кресте я уже 20 лет я буду на кону и уход. И на статьях можно увидеть, что уходы на не до и называют Пласти також из пирамид. Это, естественно, называется пост постмодернизм. В этом музее представлено и его сида, уже работа его сына Виктора Луковичука, это написанная Динарица Биличенко. Работа сына. не разъясняется ни в пальцах, ни в Также нижняя часть сцены можно увидеть и оригинальную, и также така такая складка. Позаду вас, сбоку, есть такий декоративний щит, на якому изображено герб Містосбаража, который в конце 18 століття подарил австрийский цисер Франц II. тут, -тут зображено Святого Юрия, который бывает дракона. драконе, и 6 ранее святкуется День Містосбаража и День Святого Юрия. На этих двух стенах можно увидеть самую первую зброю какая была знана территорией Зборайщины, Тернопольщины. Есть, это оригинально, это наконечники для списка дротиков, это крымянные кістині і металлеры, а также крымянные и бронзовые сокиры. Видите, такого лицаря средневечного, то есть такой обладонок был до 50 кг. Видите, насколько лицарей были сильными, но были достаточно невеликого зросту. И на стенах можно увидеть зброю вартовых, аливарды, это получение списка Гакай-Сокири, то есть список предназначался для для того, щоб пробити обладунок, життя вершника с коня, а сокира уже на певних рублячих ударів. Слинном часу зброя все улосконалювала, появлялись все нові види. Тут можно побачить балет, который был более далеко, более далеко, Луг його використовували при обороні міста і фортець, і навіть в 10 столітті його заборонила використовувати церква, оскільки вважали його досить смертоносною лігуманною зброєю. Ключуга і весурка це вже захисна зброя. Плючуга важна до 12 кілограм, зведена в ручно із металевих кілець. І бачимо поїсні і дворучні мечі. Тобто поясні були невеликих розмірів. Це 90-120 см, і коли вибудається ранкова зірка. Ранкова зірка через те, що селяни нападали на повністю повідальні здебільшої в рано. Тобто така була наносила досить моральний жах на супротивника, але їй було досить важко носити, оскільки вона не за одяг в нижні предметів, який ціп використати для того, щоб добивати уже верхника і впав із коня. Тут можна побачити копію скандинавських шоловів, різних форм. И под номером 3 мы видим меч флангеха, ему еще лежат колониальчие меч, у него такие, когда он потом лезет. И для того, чтобы э, он надавал такие рваные рани людям, то есть раны людине, людине. Тобто, не загорались, начала гнить, потекала ванрена, и человек помирала. от таких ран. Как в средневечере, что справа была достаточно недосконала. Важит такой меч от 12 до 15 кг, то его пользовали в ближнем бою. И на этом день для триги папа римский наказ забуром на, меч, ним, право, уже на, а, на заморозе, такий меч, когда хопле воина с ним кто видел не прав рук а боже насколько длинный мяч. А, приважнее всего смотрели на заморы на такие мячи. И по дальнему, когда начался начался уже был не тобто бруи, то то владуна уже не мог предстоять пуля, потому мяч набирал уже дальше размер, то появилось уже Шаплев мы видим и шпаги, и в 18 столетии шпаги уже начали использоваться как не боевая зброя, а как дуэль, або как часть дворянского костюма. Можно увидеть оригинальную часть мушкет, так же свинцевые кули, которые стреляли из этих и спусковый механизм. Сюда мы видим так же зброю в период Шабли, шпаки. И там можно увидеть песок, это боевые ножи великого розы. які который первый на Кавказе, то Иран, и ножи или вагнеры, которыми еще использовали в 17-м И Это археология, это знак, который найден в статус на территории Сбережа и прохожих сел. Это уже сказали, что первая песня, это с 1219 году, но Судячи по цих знаков, какие были найдены, возможно, и в старых еще много мы можем дуба наука, дуба на много старших людей. Вы можете видеть выкупание зуба намута, зуба И мы видим, у нас вся по полюбе. Это на первую очередь, на первую очередь, на первую на жили люди, которые на берегу. Людям могут отживать их влаги, Тут показано рамки склонян, которые населяли территорию Старайщина. Там показано расхопки, которые приводят на столовую базу, где был первый Показано похование и то есть все люди спали, где-то в жебра хоронили, какие будут кожи, тогда уже в день. В период кем-скоросте – это период залеза, можно, конечно, что на подачники для списков, сокир, а на остальном стенде Доставьте к ним